Друзья, всем привет! Вы смотрите субъективное мнение еретических людей. Смел. Выпуск. Лайв. Выпуск от 0, 9, 7, 2017 года. Сегодня мы в трансляции затронем такие темы, как саммит G20, затронем Алексея Навального его возвращение. и все, что связано с его штабами, как какой беспредел творится. Затронем тему с рейтингом Единой России затронем тему по встрече Путина и Трампа, как они милые там беседовали в какой-то коморке. И «Трамп в, Поль... там... Трамп в Польше. Ну и еще несколько небольших новостей, которые мы считаем необходимо обсудить на данный момент. Вот смотри, давай, вот смотри, давай сейчас начнем. Трамп в Польше, да. да? Вот смотри, вот он приезжает в Польшу перед тем, как приехать. В Гамбург перед G20. Как ты вообще вот оцениваешь сам ситуацию? Почему он приезжает вдруг именно в Польшу, в страну какая-то... Ну, именно в эту страну он переезжает, переезжает перед G20. Как ты считаешь, почему он именно там появился? Я не знаю. Ну, вообще какие-то предположения, вот в Польша, что за страна такая, да? То есть надо понимать, что, в принципе, отношения Польши с Россией всегда были в последнее время особенно так скажем, 19-20 век, там, начиная с речи Посполитовой, были достаточно напряженные, да. И вот эти постсоветские времена тоже, в общем-то, неоднозначно можно оценивать отношение Польши, Польши к Российской Федерации. И вдруг там приезжает именно в Польшу перед визитом в G20. То есть он выступает там на площади, восстание 1943 года и говорит, в общем, такие интересные вещи о том, что Россия оказывает дестабилизирующие влияние на политику в Европе. То есть это фактически вызов России. То есть это фактически вызов не России, а Российской Федерации и как бы его нынешнему, нынешней верхушке. Но со стороны США такие как бы выпадки и такие ситуации по отношению к России были на протяжении последних лет, ведь постоянно из раза в раз. И вот сейчас многие надеялись Путин встретился с Трампом да, на саммите, они провели долгую беседу, там, на час дольше, чем надо. Там Даже из-за этого Путин опоздал на встречу с премьер-министром Японии. Даже жена Трампа, первая леди США, пыталась его отвлечь от Путина, и их никто не мог разорвать друг от друга. Что они, получается, такие друзья? Да нет, друзья. <смех> Все-таки получается, что США как закладывала нас, так и продолжает это делать. Не, ну, насчет закладывать, я не знаю. Просто надо понимать, что у каждой страны свои интересы. И вот, в принципе, вот вы посмотрите трансляцию встречи Путина и Трампа, просто выключите звук, найдите где-нибудь вот эти ролики, выключите звук и посмотрите, как, с каким лицом сидит Путин. и С каким лицом сидит Трамп. У меня такое было полное ощущение. И сравните, например, с тем видео, когда Путин например, говорит о свалке Вага... Воденцова, то, что он ее закрывает. И вот сравните два лица. Такое ощущение, что Путин находится на приеме у большого-большого начальника. Он прям так весь трепещет. Он так счастлив, что Трамп его принял. Что наконец... Да, принимает жалкий вид даже. Вот жалко человека. Смотришь на него, думаешь, что... чем жизнь ему не угодила. Да, у него, понимаешь, у него такой вид был растерянный какой-то, непонятный какой-то вид. Просто, вот, если смотреть, особенно первые там грубо говоря, три минуты, вид был очень несуразный, честно говоря. И вот этот визит, вызывающий визит Трампа в Польшу, о многом, в принципе, говорит. Он о многом говорит. То есть он однозначно дал показать Российской Федерации, руководству Российской Федерации, что, в общем-то, Россия будет в своих таких вот каких-то непонятных замахах, безусловно, придерживаться. Ну давай, следующие новости. Что там у нас получается про... Все-таки рейтинг Единой России он поднялся с 55 до 63. Да, это официальные данные, по-моему, то ли в ЦИОМ, то ли Левато центра. Я не понимаю, просто откуда такие данные и вообще правдив ли, правдивы ли они. Вот вы проверили эту информацию? Ну, это вот есть такие соци... социологические службы, которые занимаются опросом населения. В ЦИОМ. Его еще так в шутку называют ов и Левада-Центр. Ну, Левада-Центр тут несколько раз буксовало с, с э, властью, даже тут пытались закрывать. <coughs> вот я не верю в то, что рейтинг России 55%. Тем более не верю, что рейтинг Единой России 63%. А как проходит опрос? Вот сейчас, например, у нас в стране подойдут, скажут, а вы как, за Единую Россию или против с микрофоном? Или просто какой-то опросант подойдет человеку? Я думаю, что он с испугом Скажешь, ну, ну, я не знаю. Ну, наверное, да. Ну, наверное, да. А опять же, от э, вот этой э, сейчас в России такой политической тупости людей. Они, ну, в общем, люди как бы некоторые слепо верят в Единую Россию от Незнания. Ведь есть такое у нас сейчас. Во-первых, что такое Единая Россия? Это я даже считаю, что То есть она какую. Как, то есть партия. Политическая партия должна представлять, представлять какую-то политическую платформу, то есть она должна быть ориентирована в каком-то политическом направлении. Я до сих пор не понимаю, Един Россия в каком политическом направлении ориентирована? Она у нас либеральная партия, она у нас коммунистическое направление коррупции. Ну, понимаешь, это не политическое направление, это не политическое направление. Например, анархия, социализм, капитализм. Куда она ведет народ? А почему я не верю? Я очень просто я объясню, почему я не верю. Я вот вокруг людей из себя знаю, да, общаюсь, тоже мой собственный социологический опрос. Я вокруг себя практически не вижу, не вижу людей, которые голосовали за Единую Россию на российских выборах и которые сейчас каким-то образом ее поддерживают. Ну, вот примерно оцениваю так же, как ты вот сейчас сказал, да. Но в любом случае, 63% вокруг себя, которые поддерживают Единую Россию, вообще не вижу. Я их не вижу. Я с вами согласен, но все равно какие-то проценты есть. И я же опять говорю, это опять же зависит от подлинности этой информации. Мы поскольку знаем, что сейчас власть врет во всех СМИ, на первом канале и так далее, почему бы тут просто цифры не наврать? Как бы? Это все ерунда, вот эти вот все подсчеты «Единой России». Следующую новость я предлагаю обсудить все-таки злободневно, опять же, коррупция, взятки в Пятигорске. Вот Алексей информацию нарыл насчет этого. Нет, это не в Федегорске, там просто проскочила такая информация в интернете официально, что э, сотрудники внутренних дел значит, официально объявили, что перед тем, как выходить на службу, их начальство, в общем, практически чуть ли не официально, требует от них там, приходить с, со службы, там с дежурства, с каким-то количеством денег, да, ну, грубо говоря, полученных каким-то непонятным путем. И это стало озвучено, там какой-то вокруг этого... Шум такой поднялся, невероятный. Все это происходит в городе Пятигорске. То есть мы больше и больше видим каких-то фактов, когда вот то, что как бы для всех является очевидным, но мы об этом не можем говорить, потому что это не доказано, вдруг это выплывает куда-то в СМИ. Я согласен, ну, потому что, я что я как, понимаю, когда, когда это выплывает в СМИ, то уже как не отверстиеся. Одно дело, когда это выплывает в YouTube, да, там на субъективное мнение, а другое дело, когда первый канал поэтому показывают уже, друзья, извините, но так наглеть уже, видимо, нельзя. Ну что, давайте поговорим про одну из самых моих любимых тем, это Алексей Навальный. Алексей Навальный вернулся, записал ролик, который сразу же набрал миллион просмотров. Там он как людей мотивирует идти за ним, прямо как прямо какой-то диктатор, да, очень ну, с -с симпатизирует. У него харизма очень хорошая. У этого, шталидера лидера есть вообще все данные, чтобы стать руля нашей страны и добиться определенных результатов. Он призывает в своем ролике работать, друзья, в два раза больше. И, потому что действительно, всего некоторые люди, большинство точнее из знаю те, кто борется с коррупцией, посвятили всего 3-2 часа, часа за эти 4 месяца. То есть вышли на митинги всего лишь. И уже добились мы таких результатов, что власть трясется там уже. Путин не знает, что ему делать. И э, начались вот эти вот э, по штабам ходки «Единой России». <смех> но, но правоохранительные органы это, грубо говоря, единая Россия. <смех> На, ну, Мы так не говорим. ну вот скажите про что бы. Ну вот насчет Навального, Алексей сказал по поводу того, что он диктатор, это конечно не так. Я против Навального диктатора, я вообще против всех диктаторов. Я хочу выстроить нормальную гражданскую систему в Российской Федерации. Но ну, и я вижу, что Навальный в состоянии сделать гражданское общество. Пусть он в срок побудет. Посидит президентом, посмотрим, что у него получится. Ведь на самом деле личность не лишает фактически ничего, когда выстроена нормальная система. Сейчас мы... Выбора нет. Да. Сейчас мы становимся заложниками личности. Мы должны вынуждены за ней тащиться, за этой личностью. А нафига нам это надо? Нам надо выстроить нормальную систему, когда нам будет вообще неинтересно, кто там президент. У нас будет своя система налажена. А Навальный, конечно, красавчик. Он поднял волну. В любом случае он вписал себя в историю России. А то, что сейчас делает власть, она... Значит, начинают бомбить штабы Навального, там бить лиц, людям лиц, они, в, значит, ложатся в больницу со стресением мозга. Бедный этот мальчик в Москве. Это беспредел. нет? но вы же молодцы. Вы делаете все, чтобы вас оттуда спихнули потом, понимаете? Вот я-то не делаете. Мальцев говорит, Путин это главный революционер. Ну да, получается так, что вот эти люди, когда начинают вот эту волну против молодых людей, они сами же их подогревают. Они сами же их подогревают. И возникает такая интересная штука, как революционный ремонтизм, фактически. Понимаете. То есть люди стремятся к этому. Вот, у них. Они их заводят специально. Вы вот понимаете, вы работаете сейчас вот этими ударами по штабам Навального на Навального. Вы молодцы, вы красавчики, делайте так дальше. Вы будете к себе вызывать такой интерес, прям колоссальный. К Навальному столько народу притянется. Молодцы, делайте так дальше. Давайте, давайте. Вы в, правильном, в правильном направлении работаете. Вот следующая новость это вот. Путин уволил аж 8 генералов СИН, ФСБ, э, не ФСБ, там это МВД и прочее. Вот, Алексей, как ты относишься к тому, что Путин уволил 8 генералов, вообще в один день сразу 8 генералов? Ну, я думаю, на место этих 8 генералов придут другие 8 генералов, которые получили это место по определенным критериям, но точно не каким-то там, там кон, на каком конкурсе. В общем, Путин выставил не на конкурсной основе, Путин, мне кажется, выстраивает вокруг себя стену. Но я думаю, да, это как бы сравнимо с тем, что сейчас говорят, змея поедает, пожирает сама себя, бьет сама себя хвостом. То есть система как бы сама себя уже начинает разрушать, начинает возникать... То есть я вижу, что это внутренняя противоречия система. Тем более был уволен такой генерал, который курировал ядерную программу Российской Федерации ядерное оружие. Причем впервые было уволен генерал и его заместитель. То есть в целом система была. То есть что-то вот ненормально. То есть надо понимать, что когда увольняют 8 генералов, это ненормально. То есть это что-то там вот происходит такое очень такое непонятное. Мы, не, конечно, не знаем, что там произошло, но явно какие-то на разборке непонятные. То есть это говорит о том, что система сейчас очень-очень сильно лихорадит. Вот про Соколовского, Леш, скажи. Ну что, Сосоколовский, как бы помните, это тот блогер, который ловил покемонов <laughs> в храме. Ну что, ему сократили срок до двух лет, во-первых. А во-вторых, что? мы Еще можно сказать о нем? Почему вообще? Это? Что, что в Ну, сократили, наверное, потому что э, начался общественный резонанс, это во-первых. У многих блогеров, в том числе бомбило просто, они снимали ролики, где жестко критиковали решение суда. По Соколовскому. Я вообще считаю, что то, что сократили до двух лет, это не то что правильно, это скорее неправильно. Нужно было вообще отменить этот срок. Это вот, что это, ну, мне кажется, мне кажется, это не результат до двух лет, как бы. Если человек невиновен, то он как бы невиновен. Да, я согласен, полностью с Алексеева. Ключевое слово сказал, человек невиновен. Понимаете, ребят, он невиновен! И это, вот это то, что посадили, его посадили там, ну не посадили, дали условный слог, срок. Отлично. В обществе произошел страшный, страшный резонанс. Люди стали об этом говорить, писать. И власть должна была как-то реагировать. Просто сказать ему, что нет, ты не виновен, уходи, спасибо, там все прекрасно, давай дальше, занимайся тем. Они не могут. Но и не реагировать они не могут, потому что они знают, что все, несет, общество уже пошло в разнос. И они ему дали, ну ладно, давай мы тебе спишем, тут вот маленько. Ты будешь не три, там, а два там все. Вот мы тебя немножко срисуем. Так что это вот опять же говорит о том, что сейчас очень устойчивая система. То есть система не знает, как себя она не знает, как себя вести. Не реагировать она не может. Реагировать она не может. Вот ну, называется цуцванг. То есть, что бы ты ни делал в шахматах, в любом случае, это приводит к плохой ситуации. Что со, штаба, со штабами Навального? Не реагировать они не могут, а реагируя, они еще лучше. Надо понять, друзья нам всем, что дело идет к революции, что бы сейчас не происходило в стране. Не говорим, дело идет не к революции. Мы не знаем, к чему идет дело. Какую революцию идет, мы вообще не знаем. Дело идет, знаете, к чему? К столетию Великой Октябрьской социалистической революции, которая произошла 7 ноября 1917 года. И я, например, буду праздновать это событие. Я подниму тост за революцию 1917 года, потому что мы должны понимать, что все свершения, которые произошли в Советском Союзе, произошли благодаря революции 1917 года. И почему нынешняя власть так боится этого и не говорит об этом, я не понимаю. Та же победа в Великой Отечественной войне, которая сейчас очень муссируется во всех СМИ, чуть ли ее не называют главным событием года празднование победы, она произошла на основании свершений, которые произошли 7 ноября 1917 года. Так что слава революции! Да, я абсолютно согласен. Давайте перейдем к следующей новости это по... предлагаю обсудить боеголовки Азербайджана да? А. это вот, да. то есть произошла ну тут опять это... долгая идущая как бы, тема Азербайджан опять ударил по Карабаху вот такая территория спорная Армения-Азербайджан Карабах он находится тут вот такая как бы спорная территория еще в, в карабачевские времена они тут долго-долго Спорились, ругались, и я опять сейчас вот за то, что Азербайджан ударил по Карабаху. Но Карабах, чтобы знал, что он как бы считается официальной армянской территорией. Ну, спорная территория, но армяне его, ее контролируют. Так что хочу сказать: -то? вот сейчас опять Путин туда, вот в этот конфликт, там, куда какие-то войска, туда, какой-то контингент, туда опять ввел. Я не понимаю, зачем нам влезть. Это. Вот этот Карабах, вот при мне уже, я помню, он сейчас 1986 -го года. Вот этот Карабах. Он еще, еще хрен знает, сколько будет вот этот конфликт армянцы с азербайджанцами по поводу Карабаха. А вот сейчас туда вот ведут вот какой-то контингент. А если Азербайджан, Азербайджан возьмет и шарахнет, не по армянам, а случайно попадет там в российский контингент. И что, блин? Мы че, войну большую, что ли, тем вяжемся опять? Вот российский то контингент. Взрыв в шахте в Норильске. Ну да, это внутренняя как бы уже новость. То есть по Азербайджану и Армении понятно. Я считаю, что в России, сейчас бедной России, объективно бедно, не надо ввязываться в такие конфликты. Пусть они между собой разбираются. Вот в Норильске, смотрите, произошел взрыв. Люди погибли. Глубокая очень шахта. Мы всем соболезнуем там, жителям Норильска. Да, людям, которые... Всем, у кого погиб, кто пострадал, мы соболезнуем. Но опять же надо понимать, что вот то, что там происходит, Напрямую зависит от политической системы, от политического настроя. То есть в стране как бы не хватает средств на обеспечение безопасности. Не хватает средств на то, чтобы люди, в общем-то, как -бы были заменены какие-то механизмы в этих шахтах. На 21 век. Зачем люди ледут в шахту на такую глубину? Там метан. на взрыва всегда существует. То есть, зачем нужно заниматься такими вещами? Надо развивать автоматизацию, чтобы люди не гибли. Люди продолжают гибнуть в шахтах. Очень жаль. Да, кстати, тут опять очередная волна пошла. Горского, Юрия Горского посадили под домашний арест Гальперина. Посадили Марка. Надо стоит сказать, кто такой Горский вообще. Ну, Юрий Горский, это да, спасибо, Алексей. Юрий Горский это руководитель такого движения, которое называется сейчас «Новая позиция». В общем-то, он позиционирует как себя русский националист. Марк Гальперин тоже себя, кстати, позиционирует как русский националист, националист почему-то, хотя у него очень интересная национальность. Ну, как бы там ни было, Марк Гальперин, конечно, это боец. Ему сейчас приделали тоже домашний арест. А, кстати, Мальцев Слава под угрозой уголовного дела вообще уехал в Грузию. А что хочу сказать? Власть сейчас пытается, пытается выкашивать всех каких-нибудь маломасских лидеров, которые себя заявляют как лидеров. Вы понимаете, это бесполезно. Это все равно, что рубить голову дракону, который и на месте этой головы вырастет еще сразу же 10. Вот сейчас, чем больше голов, тем больше лидеров вы больше будете прессовать, тем больше голов, чем... тем больше лидеров вырастет на месте этих выкашенных людей. А, говоря о драконе, я хочу затронуть такую тему, как взаимоотношения России и Китая. Мне кажется, это с какой-то стороны наболевшая тема и с ней к ней можно подходить двояко ну во-первых это нужно рассмотреть эти отношения как чисто экономические потому что Россия зависима от Китая а, э, там, то есть миллиарды долларов оборот идет в экономике, то есть это очень прибыльное дело для России, это Россия зависима на самом деле, но для Китая составляет всего пару процентов от их экономики, для них это миллиарды ничто, то есть мы как бы немного играем с Китаем и вот эти вот отношения, там дружба не дружба, они до хорошего не доведут, потому что китайцы это очень умные и хитрые люди, то есть они от нас не зависят, они просто, грубо говоря, могут использовать нас. Да, я согласен, что китайцы не зависят от товарооборота с Россией. То есть за них это 1-2%. А вот Россия очень сильно зависит от товарооборота с Китаем, потому что фактически весь товар, очень многие товары сейчас приводятся с Китая за небольшую денежку. И игра с Китаем сейчас, в общем-то, очень опасна, потому что, как сказал Василий Мельниченко, известный лидер тоже политически сейчас уже фактически он аграрий, что в любом случае на землю без народа... Придет народ без земли. Что мы сейчас наблюдаем на Дальнем Востоке? И власти Российской Федерации, заигрывая сейчас с Китаем, вот был последний визит Цзиньпина, его значит, Владимир Владимирович Путин, нас солнцеликий президент, наградил орденом. Ну а зачем? зачем? Я вот считаю, Китай фактически нашим главным геополитическим соперником. В перспективе. Даже когда мы наладим все в своей стране, Наладим все в стране. У нас все будет отлично, все прекрасно. В любом случае Китай будет соперником геополитическим. Потому что это объективная реальность. Мы от нее никуда не уйдем. Заигрывание с Китаем к нас ни к чему доброму не приведут. Мы должны быть однозначно очень сильны и принципиально по отношению к Китаю. Да, ну что, друзья, теперь можно перейти к следующим новостям. Да, ну вот, например, хотелось бы мы в начале стрима затрагивали эту тему, теперь хочется немножко поподробней. G20, да, провели тут недавно лидеры саммит, где обсудили, безусловно, какие-то важные моменты. И особо хочется затронуть, конечно, опять же, разговор Путина и Трампа. Лавров, это глава МИТа, сообщал о том, что Путин и Трамп обсуждали Э, про посольство там поменяли, решили поменять послов э, но в общем, об, обсуждали такие двухсторонние темы между взаи, взаимоотношениями США и России. То есть они обсуждали, э, с одной стороны, поверхностные темы, как ну, это не то, что межличностные, но это все равно не выходит на такую планку, как э, они, конечно, я уверен, обсуждали Сирию и там, прочие военные конфликты. Но Основную часть, как говорит Лавров, посвятили разговор вот таким темам... Якобы они говорили только о замене значит, послов. Но это все фигня. Пусть поменять президентов, а не послов. Например. Нужно поменять президентов, а не пять президентов, решать народом этих стран. Но вот Алексей правильно сказал, что то, что нам сказали, что якобы они говорили о том, о том что поменять просто послов. Я считаю, что это просто было выносено в качестве резюме этой встречи. На самом деле, там обсуждали три главных вопроса. Как ты считаешь, какие три главные? Один, один ты назвал, это «Сирия». Ну, вообще, там было условлено, вот по цитате, условлено ускорить происхождение процедур, необходимых для назначения новых послов. Это вот первое. Про послов все. Ну, ну я думаю, первая «Сирия». Второе Второе, я думаю, они все-таки обсуждали какие-то э, личные отношения между США и Россией, э, что-то по типу Холодной войны. Я считаю, что эта война не закончилась, и мне кажется, они могли обсуждать потенциальную развязку этого. И как третья тема, они могли обсудить э, вообще перспективы, э, э, как внутри США, как внутри России, что вообще ждет эти две державы в будущем, потому что, бессомненно многие лидеры э, понимают, что Россия и США сейчас два таких полюса, которые э, ярче всех смотрятся на фоне других военно, в военном плане именно. А это очень важно. Я не соглашусь насчет, конечно, полюсов касаемо России. США, да. Россия сейчас полюсом, безусловно, не является. И в военном плане тоже. И в военном плане, я думаю, тоже. Вот три вопроса, Леша, вот я с ним согласен. Это Сирия, конечно. Вот смотри, ты говоришь за отношения России и США, да? А отношения России и США-то почему там вдруг начались проблемы-то? Первый вопрос, это Сирия. Второй вопрос, это Украина, ДНР, Крым. И третий вопрос, это, конечно же, КНДР. Как относиться вообще к НДР? Также тут э, уточнили, что они обсуждали борьбу с международным терроризмом. И, знаю, а? внимание, и обсуждали, терни, наверное, сейчас киперпреступность, обратно. Это вообще киберпреступность, она вообще доставка. То есть террор, раз. Вот террористов мы будем, блин, вообще. Киберпреступность два. И, значит, послов нахрен поменяем три. Да не говорили, ну, может, и говорили, но вынесли. Главный вопрос, я говорю, это была Сирия, Украина, Восток Украины, Крым и КНДР. Ну, да, здесь указано, что вот обсуждалось, обсуждался конфликт на Украине. Я не знаю, с какой стороны он обсуждался, со стороны Майдана или со стороны Крыма. Но вот если обсуждался Крым, вот, представьте, что вы э, представьте, что вы Трамп, да? И что вы скажете мне Путину насчет Крыма? О, я Трамп, да. Чего тебе скажу? Как бы не на камеру, да? Я скажу, вова, вали из Крыма. Как можно быстрее, если ты не хочешь больших-больших проблем. Наверняка так примерно и было сказано. Да, я тоже так считаю. А насчет Майдана они могли обговорить тоже некоторые моменты. Как вы считаете, Трамп относится к той ситуации, что сложилось на Майдане? Потому что происходило это, и мы знали, что США способствовало этому, но это происходило при Обаме. А Трамп, он республиканец, это ведь уже совсем другое. Как вы думаете, как он относится к этой ситуации на Майдане? Ну, слушай, ну, США-то в любом случае демократичность, ну, демократическая страна, по крайней мере, не так себя позиционирует. Да, Трамп — это республиканец, но он в любом случае уважает выбор народа. Выбор народа украинского. Он уважает, кстати, выбор российского народа, Российской Федерации. Захотели мы избрать Путина, выбрали его. Захотели на Украине скинуть Януковича и поставить на его место Порошенко. Это их, их выбор. Я считаю, что он к этому совершенно спокойно относится. Единственное, что его как бы очень сильно раздражает, и он об этом, кстати, очень официально, очень часто говорил, в том числе и на официальном уровне. Это проблема Востока Украины, раз. То есть, вот это вот, нас там нет. Кстати, вот последний, нас, нас, нас там нет, вот это последнее событие, там, какого-то там тоже сержанта задержали опять украинские спецслужбы на территории Донбасса. Вы слышали, наверное, да? Наши тоже сказали, что он давным-давно уволился, и он туда приехал просто по собственной инициативе. То есть, первое, вот это вот как раз то, что касается. И вот этого крымского события, то есть когда. Ну, в общем, весь мир не признает то, что Крым был, значит, то, что Крым вошел в состав Российской Федерации. Не признает этого мира. Хотим этого, не хотим. Не признает, понимаете? Не признает. И вот эти санкции, которые были наложены на Российскую Федерацию, надо понимать, что эти санкции были наложены ведь на просто каких-то персон конкретных. Потом, правда, вот уже когда начало все дело развиваться, когда наши ответили отказом привозить фрукты, и овощи, да, стали давить их тяжелой техникой, санкционные эти продукты. Потом уже наложили санкции еще на какие-то отрасли, которые курируются вот этими лицами. То есть, в принципе, конкретно на людей санкции не накладывались, на людей Российской Федерации. Вот эти санкции с продуктами, это фактически мы сами на себя их наложили. Ну ладно, давай продажи 20, хватит уже. Возвращаясь к G20, мы тут недавно смеялись над киберпреступностью, да? но на самом деле ничего смешного. Так это об этом и состоялся разговор насчет этого. Если вы, друзья, помните, то в смел шоу в третьем выпуске затрагивалась такая тема, как цифровая бомба из-за киберпреступности. То есть считалось, что Россия повлияла с киберпреступлениями, кибератаками на выборы в США и привели этим самым к власти Трампа, который как бы симпатизирует Путину, как считалось. И были даже, даже какие-то доказательства предоставили в Белом доме от, от, директор ЦРУ. И вот источник The New York Times заявляет, что Путин громко требовал доказательств от, пред, от представителей са, США вмешательства Москвы в выборы. Разговор по этой теме длился 40 минут с Трампом, после чего Трамп заявил российскому коллеге, что пора переходить к другим вопросам, как утверждает это издание. Сам, сам Путин в субботу на пресс-конференции заявлял, что Трамп уделил много внимания вопросу о предлагаемом вмешательстве России в выборный процесс в США. И по мнению российского президента, глава Белого дома принял его доводы о невмешательстве Москвы. Ну да, вот эта тема трется постоянно о том, что Россия вмешивается через киберпространство в выборы в Америке. Потом, помните, был скандал о том, что Россия вмешивается в выборы во Франции. То есть, ну как там, ну, в любом случае, я хочу сказать, дым не... дыма без огня не бывает. А вот, помните, вы говорили, что Трамп в Польше, а как раз таки в четверг 6 июля выступал, в четверг 6 июля, выступая в Варшаве, Дональд Трамп заявил, что точный ответ на вопрос о вмешательстве в выборы США все-таки неизвестен. Это могла быть Россия. Как цитат: это могла быть Россия, но также могли быть и другие страны, и другие люди, заявил президент США. То есть, вы понимаете, даже после этого разговора с Путиным, Трампа и Путина, после такого долгого разговора, когда кажется, что они должны были выяснить многие моменты и прийти к какому-то там соглашению или каким-то выводам, все равно остается после этого разговора, как были такие непонятки между Россией и США, так и не остаются. То есть очень спорные отношения остаются между этими странами. Но они будут в любом случае спорные, потому что... Не устроена проблема, понимаешь? Ведь вспомни, до 14 -го года там все было прекрасно, чуть ли не сцеловались. То есть возникла проблема, до тех пор, пока эта проблема не будет решена. Самое главное, вот я хочу сказать, самое главное, что я хочу, чтобы эта проблема не решалась военным путем. Вот эта эскалация, когда показывают, что у нас нас самолеты летают, значит, сопровождают кого-то, значит, у нас там танки выезжают, значит, ракеты... С подводных лодок вылетает. Вот понимаете, мне страшно. Я не хочу, чтобы это все. Вот эти проблемы, которые возникли между США и РФ, ну, фактически между РФ и всем миром, да, большей частью мира не решались военным путем. Я не хочу войны. Я не хочу воевать. Не хочу, чтобы мои дети воевали. Давай давайте следующую новость тогда, вот внутреннюю опять. Как про политику, про внешнюю как-то тяжело начинаешь думать там. А понятно, что война может быть и она вылез в конце концов вообще в третью мировую. Нахрен нам это надо? Вот, ребят, нахрен нам это надо? Вот. Закон о нарушении по мессенджерам. Ну Вы помните наезд на Телеграм? Вот сейчас они в первом чтении протащили закон о нарушениях в мессенджерах. То есть, если ты пользуешься каким-то неправильным мессенджером с точки, Роском, с точки зрения Роском Роскомтехнадзора, у тебя Роском, блин, Роскомнадзора, я это не могу выговорить никак. Контора рога и копыта, по-другому говоря. Помнишь, в этих 13 стулик был? Вот эти Роскомнадзоры, если вы неправильным, неправильным мессенджером пользуетесь, вас могут оштрафовать. Как ты к этому, Алексей, вообще относишься? К телеграмму? То, что тебя могут штрафовать потом за то, что ты пользуешься телеграмом? Я вообще считаю, во-первых, что Павел Дуров вообще гений. И что таких людей в стране практически нет. И что таких людей нужно беречь и лелеять. А вместо этого э, с ними обращаются как э, с как с преступниками, и поэтому умные люди и уезжают из страны. Вы согласны? И что я думаю насчет Telegram? Я считаю, что Дуров создал очень умный мессенджер. То есть вы, если кто знаком с внутренней работой телеграммы как это все работает, вы, наверное, представляете, как это сложно было додуматься и придумать это все, что это абсолютно анонимный мессенджер. И штрафы. Но это обусловлено тем, что Роскомандрозор сказал, он дов... привел такие доводы, что якобы защита от терроризма. Это просто такой бред, я не знаю, к... ну я бы сейчас э... другой, сказал другой, про другой, да, как вот вы так говорите просто про терроризм, да, но я бы поговорил про терроризм ядросов, да не буду. То есть вот если бы не было, вот у меня такое ощущение, я, я не спорю, может быть есть резвие, я не доказываю, я не в спецслужбах не служу. Но у меня такое ощущение складывается, что если террора не было, террористов не было, то и в было бы придумать? Потому что под них списывается столько вообще. Вот вы переписываетесь, вы не имеете права на анонимную переписку, потому что есть террористы. Надо, значит, эти кодики отдать. Вы, значит, хотите передвигаться свободно по, стро... по миру, там по стране? Нет, вот тут как-то какие-то проблемки. То есть, понимаете, под это можно так очень сильно притеснять человека под эту тему, очень сильно. И как-то непонятно, зачем это все происходит. Слушай, вот мне даже чего хочется поговорить насчет 200 полицейских, которые пострадали в Гамбурге. Представляете, 200 полицейских в Гамбурге пострадали. Я вот вообще предлагаю сделать анализ этой ситуации. Просто в Гамбурге прошли митинги, да? Э -э и митинги, они прошли не как у нас, да. У нас люди достаточно все-таки скромные, и власть запугивает, и мы не можем так... Да, мы не можем так смело. И у нас не такая гражданская смелая позиция, по правде говоря. Но в Гамбурге происходили такие митинги, это просто... Это нужно было видеть, это очень агрессия, с людей просто лилась агрессиями. Они этих полицейских бедных закидывали камнями, они делали с ними вообще что хотели, а они просто их немножко сдерживали, как бы, и просто принимали на себя весь урон, принимали на себя всю агрессию. Но так так принято по закону, так принято по закону, и так должны действовать полицейские, потому что они не имеют права, не имеют права, как в России без разбора всех хватать и по грузикам. его, его, как у нас там без разбора, оп, оп, оп, всех по грузовикам раскидали и все, митинг решен, а там, друзья, происходили реально митинги, которые в гражданском обществе и должны происходить, потому что, когда государство не слышит слов, как бы, граждан, то они должны, как бы, увидеть силу граждан. Да, я с этим полностью согласен, конечно, жалко полицейских, в любом случае, они люди. Но надо понимать, что они полицейские, и это связано с их работой получать в дыню. Это выбор, конечно. Конечно. То есть, если ты пошел в полицейский, тоже понимаешь, что ты можешь получить в дыню за то, что как бы защищаешь там что-то не очень правильно. Это, это как бы риски твоей профессии. Как пожарный. Он может сговорить на пожаре? Может. Также полицейский может получить, как при каких-то разборках. Но вот смотрите, вот сейчас я посмотрел новости, как освещают вот эти вот события, связанные с протестами в Гамбурге в Российской Федерации, там показывают, что какие-то вообще отморозки приехали, какие-то придурки, блин, притащились, не понимают, что хотят вообще, какие-то там, какие-то анархисты, маузедисты какие-то вообще. Показывают, как будто собрался какой-то сброд со всего мира, чтобы порать просто тут. Только слушайте, вот там собрался не сброд, там собрался, собралась элита мира, которая заявляет о том, что мир идет в тупик, и туда идти нельзя, что нужно разворачивать вектор развития мира, и они, элита мира, и то, что с ними так обходится в Гамбурге, это показывает о том, что европейские власти прекрасно понимают, что если люди хотят что-то сказать, им надо дать возможность это сказать. Пусть они об этом скажут, иначе это вылится непонятно вообще во что. Так что вот, если сравнить то, что происходило в Гамбурге, Гамбурге на G20, там, кстати, даже были изменены маршруты движения президентов, были изменены какие-то мероприятия, они были отменены. То есть это было реальное воздействие на власть, совершенно реальное. То есть люди протестовали против глобализма. Вот если кто не знает, что такое глобализм, надо, ну, это долгая история, наверное, да? Но глобализм это буквально то, когда государство уже отходит на другой план, а все управление миром захватывают компании. То есть вот у нас ну, многие государства, например, должны пешных денег каким-то компаниям, чем же банкам должны деньги? Понимаете, то есть как бы уже в обществе государство оттесняется, их на их место приходит Транснациональной так называемые компании. Но это долго очень история, но в любом случае, в любом случае, понятно, что мир болен. И люди в Гамбурге, которые приехали туда, приехали туда, чтобы сказать об этом, что мир болен. И он идет не в том направлении. Они молодцы, они красавчики. И Европа молодцы. И они красавчики, и то, что дали возможность людям об этом сказать. Вот давай сейчас следующую новость по КНДР скажем тоже очень болезненная новость. Они там опять пульнули очередной как бы ракеткой. Ее признали баллистической, блин, и вот мир опять весь поднялся на уши. Как ты к этому относишься? Но КНДР вообще недавно начал включаться вот эту вот гонку вооружений и, можно сказать, почти догнал основных лидеров по военных, военным структурам. В КНДР, кстати, ходят слухи, что есть атомная бомба вообще-то. И, на самом деле, это получается абсолютная мощь, абсолютная мощь, абсолютная сила, с которой нужно считаться, потому что одна ракета и нет нашей планеты. Ну, ну, то есть, у тех, кто атомная бомба, с такими странами, мы просто обязаны считаться, какие бы бедными они не были, какими бы там по политической системе не похожими на нас они не были, с военной силой люди должны считаться, чтобы не развязывать войну, чтобы не, как бы не оскорбить там того же президента КНДР. Очень нужно осторожно к этой ситуации подходить. И э, то, что они запускают куда-то ракеты, например, как мы в Сирию, с этим тоже нужно считаться, потому что если мы это делаем, то почему не должны делать это они? Мы что, лучше них? Вы попробуйте, скажите им, что мы лучше них, то развяжется война просто. Я полностью согласен вот с этой оценкой. И вот еще новость новое, опять касательно, так сказать, воли заявления народа. В Турции Год назад произошел неудавшийся путь военных. И, кстати, они постоянно проходили против как бы, президента, да, и путь провалился. Там начались массовые такие содержания, несколько тысяч человек посадили в тюрьму и прочее, там кто-то даже смотался в Грецию. Но в вот общем, смотрите последнюю новость. В Турции прошел многотысячный марш между городами. Я посмотрел это видео, и когда там вообще перекрыли трассу. Там тысячи людей движутся по трассе, никто их не преследует, никто их не бьет. Они идут с лозунгами, с митингами. Это В Турции, фактически в исламской стране, фактически, как у них там приземцы зовут, Эрдоган, фактически сейчас уже как эмир, имеет функции как эмир. И они спокойно вышли на акцию протеста после того, как э, задержали и посадили депутата от партии. То есть они изъявляют свое недовольство этим заявляют об этом публично, и никто их не преследует, в отличие даже от России. То есть это вот очень показательно. Давайте как-то вот власть должна понимать, что если ей недовольны, люди найдут способ выразить это. Но если вы будете их зажимать, то давление будет подниматься, и просто кастрюля взорвется. Просто тоже будет переливаться в нечто иное, в нечто страшное, что у нас происходит в стране как раз. Вы согласны, когда людей не то что не слышат, а их не хотят слышать. Это очень... У ужасные поступки и, конечно, так хорошему не приведет. Ну что, друзья, я, я вот хотел бы да, еще один момент сказать, что да, вот власть, она не то что она боится слышать, да, людей, и она начинает зажимать, но это очень опасно. Власть, вот понимаете, вы просто наносите ущерб по людям, это все равно поздно или рано выльется во что-то, кастрюля взорвется. Вот если вот кастрюлю закрыть, поднимать там давление. Давление будет расти, расти, расти. Люди, да, будут бояться выходить на митинги, будут бояться подойти к полицейскому, потому что их пасают на 2-3 года за то, что он, например, так вот его потрогал. Хоп, потрогал а фига как двушечку получил. Да, вроде бы страшно, но это потом выльется, хрен знает во что, понимаете, в страшную кровь. Дайте людям сказать. Давай еще одну новое, кстати, зацепим. Расскажу вот насчет вот этого Макиавелли. Если вы знаете, это такой философ возрождения. У него есть теория государства, книга «Государь», это его основной труд. И там я вспомнил у него пару мыслей. Народ, э, живущий при тоталитарном режиме или при тоталитарном э, правителе, хочет только две вещи. Он хочет отомстить тому, кто отнял у них свободу. И вторая вещь – они хотят вернуть утраченную свободу. Если первую вещь этот правитель может выполнить, то вторую только отчасти. Да, очень хорошо. Ну давай, наверное, закругляемся, да? Спасибо, что вы нас смотрите. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.